Всем привет! Допустим, я новый пользователь призм или только что меня зарегистрировала моя знакомая или близкая в призм. Она мне сделала живой кошелек и соответственно добавила с мою почту в new client. Что я делаю? Я открываю браузер. У меня вот есть живой кошелек. И мне на почту пришло сообщение для подтверждения регистрации. Вот. Я захожу к себе на почту у меня оно давно приходило, поэтому я его ищу. Мне на почту пришло вот такое письмо. Для подтверждения ну, пройдите по ссылке. Я перехожу по ссылке, почту не закрывая, как я это сейчас сделал. Почта должна быть открыта, потому что она нам понадобится. Вот Я перехожу по ссылке. Я оказываюсь в призм lk 247 Это то, где мы стабильно обмениваемся призмами. Вот, Соответственно, я захожу в свой кабинет. Вот Вход. Меня запрашивают мой логин. Я ввожу свою почту. Ту почту, которую вы давали человеку, который вас авторизовал. И ввожу пароль 8 восьмерок. Вот. Нажимаю «Отправить». Каждый раз приходит код подтверждения на почту. Я захожу на свою почту, и мне пришел код 5448. Вот. Соответственно, я его ввожу. 5448. Оказываюсь в своем новом личном кабинете Волка Prism. Теперь у меня есть живой кошелек и личный кабинет Волка Prism, где я приобретаю Призма. Вот. Здесь я выбираю русский язык. Он уже выбран у меня автоматически. Я нажимаю слева человечек. Если на телефоне, то у вас на телефоне здесь в правом верхнем углу будут такие же три пункт полосочки. Вы на них нажимаете и, соответственно, пальцем двигаете вниз. У вас вылазит такое а, фиолетовое, темно фиолетовое меню. Вы нажимаете дата или, если будет переведено, все-таки будет написано данные. Здесь в персональной информации на компьютере видно сразу, на телефоне нужно пальцем пошевелить вниз. Вы вбиваете а, фамилию свою. Имя Российской Федерации, если вы в России, если вы в других странах, то другую страну. И номер телефона уже сразу с семерки, так как плюс у нас автоматически существует. Вот. И электронная почта будет уже заполнена. Нажимаю «Сохранить». Это закрываю. Вот. Теперь мне нужно привязать свой кошелек. Вот здесь вот справа есть персональная информация. «Установить аватар», «Изменить пароль», если 8 восьмерок вас не устраивает – вот. И кошельки. Захожу в кошельки. Как видите, у меня уже все привязано. Но так как у вас здесь будет пусто, вы, собственно, заходите, нажимаете в живом кошельке у себя фиолетовую ссылку. И здесь есть ваш номер кошелька. Вот он. Вы его копируете и вставляете сюда. Сейчас я этого делать не буду. Вот. Нажимаете «Сохранить». И у вас автоматически перескакивает персональную информацию, пока сохраняется. Вы заходите в кошельки. И проверяете, привязан ли у вас кошелек. Да, то есть здесь будет кошелек, пабликей заполнится автоматически. Вот эта голубая строчка должна заполниться автоматически. Если она не заполнилась после нажатия «Сохранить», значит вы неправильно вставили. И вставляете еще раз свой кошелек. Вот, оно сохранилось. Дальше, собственно, вы открываете ä, Nix Money, сайт NixMoney, сайт nixmoney.com. Он сразу его выдает. Это международный обменник. Вот здесь вы нажимаете «Регистрация» и регистрируетесь. Вводите свой e-mail и текст картинки. Вот, нажимаете «Регистрация». Далее, собственно, вылазит окно. Вы нажимаете «Продолжить». Вот, продолжаете. Эту вкладку можете уже закрывать. Вам, соответственно, на почту придет подтверждение регистрации NixMoney. Вот, выглядит оно точно так же, как вот предыдущее подтверждение аккаунта в LK Prism. Вот, ссылка. Вы переходите по этой ссылке и вам предлагают, данная запись уже зарегистрирована, вам предлагают ввести, собственно, свою почту, как в случае с входом вы вводите свою почту и пароль, который вы, по которому вы теперь будете заходить в Nix Money. Его еще нигде нет, вы его придумываете. Вводите текст картинки. И вы теперь зарегистрированы. Поздравляю, у вас теперь есть личный кабинет в международном обменнике. Тихо, тихо, тихо, тихо. Вот. У вас есть живой кошелек. Вот этот интерфейс, с которым вы общаетесь с блокчейном. И, собственно, личный кабинет в LK Prism 247. Так делается регистрация. Вот. Если человек который вас авторизовал, вам помог. Собственно, вы разберетесь быстро. Если вас просто авторизовали и оставили, то смотрите видео и делайте то, что я вам только что сказал. Все. В следующем видео вы увидите, как уже класть деньги на счет и снимать их со счета. Вот. Добавляйтесь на наш канал, подписывайтесь и следите за новостями, и пользуйтесь нашей инструкцией и распространяйте ее. Всего доброго.